Ну вот мой приезд на отдачу. я в разряде лодырей, вон там муж посадил у меня чеснок зимний, вот здесь свою грядочку посадил, гуси видимо уже вытаскали. А я после операции, так что мне... мне нельзя ничего делать тяжело. Я тут только обход буду делать. Сегодня приехала, чего у меня еще не снято. Так что... Вот наша банька. перед банях сделан. Вот здесь лестница будет на второй этаж, вот я не знаю куда тут приготовлено, ну там еще, там еще не доделано, не особо там видно. Так что к маю месяцу, когда я восстановлюсь, все будет нормально. Так, идем дальше. Меня тут 20 октября не было. Сегодня у нас уже 12 ноября. Пойдем. Надовать территорию потихонечку. И вот наши гаврики. А еще в огороде. Такие вот яблочки. Кислые. Совершенно кислые. Твердые яблоки Такое вот. вот такая вот у нас красота у меня. подрастающие гуси как вот наши подрастающие гуси вон они какие большие уже стали за месяц вон они подросли Большущие стали еще сейчас к зайдем. Вау, тут красота наведена. Красота наведена. И куда бы вас таких красивых-то... Куда бы вас таких красивых-то... Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? гусь. Куда? Куда? Куда? Куда? Куда? гусь, гусь. Ты, гусь Гусь. Да все трое вроде гуси. Никто из них не несется. Так. Пойдем дальше. кто там у нас закрылся. Нету. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас стратегический запас заканчивается, или вы его не трогали еще? Не трогали еще. Не трогали. Давай тут бурдусок у меня снимать. Бардачок, это нормально, это мужской это бардачок, это мужской бардачок. Да, он с веером даже. Не работает, заглянем. Все работает в обратную сторону. Вот так вот, вот, жарко, да? я-на ноябрь. ноябрь у нас был теплый. Все ясно. Ну пойдем, показывай хозяйство Пернатое. Как-то тут без меня. Сгоняй Чего тебе не? Вам все нужен сопровождающий? Нет, и показывай, как ты их вырастил без меня. Пойдем, показывай. Иди, никогда. на Меня выгоняют. Подросли без моего участия. Без моего участия, как тут у меня муж справляется. Ух ты, обалдеть, у меня гусята подросли. Гусятки подросли. Классные такие. Блин, они вымахали вроде за это время. Б не приезжала, я приезжала. Мне надо их съесть. Надо посмотреть, кто самочка, кто это самая. Кто гусь, кто гусынин. Гусынь будем всех оставлять. Милые мои, как они вымахали-то за месяц. Ты их чем кормишь-то? Ты? ты им тоже картошку. да, я знаю, что есть, конечно Ты им тоже картошку варю. Нет, этим не, не тебе буду. Молодец. Две яйца, я вас съем! Куры! На, клетки уже. Надо, через две недели уже гусяты будут. Вон петухи какие. Вон петухи какие, куры какие. В кормушке а ничего нет? у него бела такое на этом? мочке-то? Да. Это говорит о том, что у него светло... от него светлые яйца будут. Вот и все. Так. Сейчас кур прикроем. Вы что, решили не давать яиц? Тут у нас утятки сидят. Утятки сидят. Вон там целая кучка уже уже подросли все, оперились, скоро переводить надо. А тут у нас единственный ут сидит. Да, он да какой вымахал. Эти что маленькие все спрятались? Ага. Он как вымахал-то. А где ты говоришь, что него клюк в кривой? Нормально у него клюв. Знаешь, он так не улыбался. Нет, у него нормальный плюс. Вот его потом перевести в ее самое. Он уже пооперился такой, дик. У тебя боится. Правильно у меня сколько не было. Вот отойди, что он. Вот туда, иди. Отхожу. Ну еще покусовать меня иногда. И не убегай. Не так он один, так ему тоже ведь общение какое-то надо. Он с тобой да, общается. Память. На пилочках ты надо подсыпать, да? Какие здоровый-здоровый вымахал. Ты куда воду делал опять? Э? Выплескал. Выплескал все. Ты пойди гусь. О, третью чеклажку все насыпаю. Ну так он один, так чего ты хочешь? А? Ну, зато посмотрим, как он вымахает на это самое. Много еще осталось-то? Весь пакет остался. Ну, так сейчас гусята вылупятся через две ничего не останется. А тут, вон, Я тут думал, вон тут какие большие. Ребята, вы скоро пойдете в другую эту. Вон какие вы большие там. Там плохо видно. Вон, Вон они там каких? Много-много там. Много-много там. Тут. В общем, доверять доверять тебе можно. Ну давай загни. Вижу. Два яйца за два дня. Я вас съем. Не, гуси здоровые стали, они какие-то компактные такие. Она не круто. Нет, они сами по себе. Они смотри такие они. Вот этот только вытянутый, а остальные, смотри, все такие компактные. Плотненькие такие. Красивые становятся. Вообще мне гуси нравятся. Это так точно гусь. Смотри, у него какой нос горбатый. Вот этот стоит. Он какой нос горбатый. Ай, Не верьте ему. Не верьте. Да, не верьте. Не верьте ему. Ну, Чего, да. Дана? Пошли дело кормить. Что, ты... делать, ну, кормить? Да, она вообще да. А что ну, ты их кормить? А что ты их кормить не будешь? А как это? Насыпаю, они гулять и уходят. и Так они потом придут. Вон там присоединились. В общем, вот такие вот дела. Мне тут барышня написала, что у меня тут бардак на участке. А? Ну пускай барышня оденет мои ее колошки и гуляете. А я сняла уже ее. Да? да, я сняла. Мне тут барышня одна написала, что у меня тут срач на участке. А ага. я и говорю, пускай сначала полгода, так как я помучаюсь, а потом порядок наведет. Так что это мой бардак Это мои гуси Это моя собака А это мой муж, который мне разрешает Бардак на участке разводить мне совершенно на все наплевать Да, Павлик? Нет, и зачем? и зачем? Ага. Тебе меня не жалко, что мне так больно сделали. А? Не сбивай меня с А Это что там, ты считаешь? мои гуси Да, гуси притихли Кто тут громче всех ругается? ругается